Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема питание, и диета очень важная тема, к которой, так или иначе, каждый из нас в жизни обращался. Приходит весна, подходит лето, нужно раздеваться на пляже, одевать футболки, майки, блузы, мы подходим с удручающим видом к зеркалу и обнаруживаем, что бока выросли, живот обвис, спина прогнулась, мы набрали лишний вес и даже страшно становится подходить. И сам. Важно понимать, что если вы худеете лишь ради сезона, лишь ради того, чтобы кого-то порадовать, это неправильная мотивация. Она приводит лишь к сезонным похудениям, к волнообразию, к тому, что вы будете зациклены лишь это на этом тогда, на похудении, на диетах, когда приходит время, когда приходит лето, пляжный сезон, когда вы раздеваетесь, начинаете одевать что-то легкое, облегающее. Диета должна быть образом жизни, похудение должно быть неким самовыражением. Контроль веса, контроль организма, контроль питания крайне важен. Вы же знаете, как вы себя чувствуете, как каждый из нас себя чувствует, когда на нас обращает внимание с некой легкой завистью на наше тело, на подтянутое, накачанное, крепкое, загорелое, сильное, как нам кажется, нас обожают, любят, как мы любим себя. И Внутри все налаживается, в жизни все налаживается. Мы обожаем смотреть на себя, на людей, хвалиться телом. Все вокруг хорошо. И мы вдруг понимаем, что мы счастливы. Прекрасное чувство. Я его разделяю. Я тоже смотрю за своим весом. Стараюсь контролировать его и контролирую свое питание. Я рекомендую любую диету, любое начало к похудению осознать через понимание того, что нужно кушать желудком, не глазами. Многие забывают об этом. Подходя к холодильнику, человек знает, что ему нужно кушать. У него есть за несколько лет определенный выработка, позыв к еде. Можно называть режимом, можно называть привычкой. Как правило, люди едят три, реже четыре раза в день. Утром, днем, вечером, иногда полодник. Это легкий перекос. Задумайтесь, действительно ли часто ваш живот просит еды? Не чаще ли эту еду просит мозг? Он привык к определенному порядку. К определенному распорядку, когда вы кушаете утром, днем, вечером, иногда среди дня. Вот пришло время, вы смотрите на часы и вспоминайте, что вы не ели. Вам не желудок подсказал, вам подсказал мозг. Вы осознали, что пришло время принимать пищу. Заходите в ближайший магазин, либо открываете дома холодильник, начинаете есть. Мало думайте о том, нужна ли эта пища в данный момент вашему желудку, вашему организму или нет. Вы просто ее принимаете. Заедаете, запиваете, повторяете. После того, как съели все, очень часто люди открывают холодильник и что-то еще докидывают. Они, им кажется, что они чуть-чуть не доели. Это ощущение обманчивое, оно присутствует у каждого человека. Когда мы, ем, когда мы едим, состояние насыщения приходит позже. Это некая заторможенность. Не могу объяснить, почему это происходит. Скорее всего, потому что организм не успел осознать, а желудок не дал еще сигнал, что он уже наелся. Или, или сигнал уже был поступлен, поступлен в мозг, но мозг это не осознал. Вот в эти моменты, пока сигнал к вам не пришел, вы начинаете лопать все подряд, и уж после того, как почувствовали, что живот дулся, как шар, что пища уже не лезет, вы останавливаетесь. И вот так каждый день, с утра до вечера, год за годом, потом приходит вдруг ощущение того, что вы стали сами себе отвратительны. Весы вас не выдерживают либо показывают вес, от которого вы впадаете в депрессию. И вот тут приходит осознание того, что что-то нужно менять кардинально. Нужно задуматься о том, чтобы желание выглядеть стройным, подтянутым, спортивным, не сякало никогда, Чтобы вы всегда хотели быть стройными, подтянутыми. Чтобы вы всегда хотели и умели себя контролировать. Садясь за стол, лучше выпейте перед едой немного воды за полчаса. Это заполнит ваш желудок жидкостью ощущение сытости будет постепенно к вам подбираться во время приема пищи. Старайтесь пищу делить на двое. Сколько бы вы ни положили, откажитесь от половины. Со временем этот нехитрый прием придет к тому, что количество еды уменьшится вдвое, ваш желудок будет, будет иметь определенную форму и форму того растянутого мешка. А наконец приобретет здоровую форму желудка, который по своему размеру редко превышает кулак человека. Он эластичный, в него можно напихать все. Но стоит ли? Вы знали, к чему это приводит с огромным животам, которые похожи скорее на балконы. Лучше, когда вы хотите есть, запивать этот голод водой. Ешьте воду в прямом и переносном смысле. Я рекомендую прекратить всевозможные перекусы среди дня. У вас должен быть полноценный плотный завтрак, но плотный настолько, чтобы вы не распускали брюки, не растягивали свои юбки и не, не высвобождали свой жирок наружу. Он свисает самым неприятным и отвратительным образом. Вы растягиваете живот, вы добавляете килограммы через жир, через переедание. Если вы хотите кушать, спросите у желудка, полон ли он, хочет ли он. Не слушайте, что он говорит в мозге глаза. Научитесь его слушать, разговаривать с ним. Когда будет настоящий сигнал того, что кушать пора. Независимо, во сколько это происходит, ешьте. И контролируйте процесс. Всегда уходите из-за стола с чувством легкого голода. 5-15 минут чувство сытости придет. И вы будете счастливы, спокойны, довольны тем, что не переели. А главное, начнете себя уважать, потому что научите себя контролировать. Буквально издевайтесь над собой тем, что вы не доедаете. Скоро войдете в азарт, это будет неким мазохизмом над самим собой, когда вы будете наконец играть с пищей, не она с вами, заставляя вас глотать килограммы, а вы с ней, кайфуя от того, что раньше не могли удержаться, а теперь свободно держитесь, вы должны понять, пища нам нужна лишь для того, чтобы жить, но не делайте смысла в жизни прием пищи, не обставляйте себя стаканами, тарелками, ложками, вилками, мучным, сладким, не садитесь за стол возле телевизора, не обкладывайте пищей монитор вашего компьютера. Еда – должно быть некий тихий, быстрый ритуал, где вы присели, а иногда лучше постояли, перекусили и удалились. Если появляется чувство голода, утолите его орешками, семечками, ложкой меда, ложкой жменькой орехов, чем угодно. Старайтесь удалить, утолить ту жажду которое приходит чаще всего следить дня. Я иногда рекомендую отказываться от ужина. Лучше выпейте воды, чая, меда. Выпейте что-нибудь полезное, сок. Приготовьте что-нибудь себе жидкое, витаминное. После шести рекомендую есть. Очень важно. Вся эта еда, которая накапливается в течение дня, и после шести она не будет переварена полностью. Она уйдет в лишний вес. И так день за днем, год за годом со временем вам будет стыдно раздеться и перед собой перелить. Поэтому после шести это того. Рекомендую иногда делать разродочные дни. не Есть вовсе, либо пить соки, есть овощи, фрукты, что угодно. сидеть на молочно-кислом. Старайтесь иногда отказываться от мяса. И не вовсе, а иногда. Раз или два в неделю. Соблюдайте обычный пост. Да и в те дни, когда вы не поститесь, контролируйте количество потребляемого мяса. Все знают, что такое холестерин, все знают, как засоряются и загаживаются наши сосуды, благодаря, в кавычках, мясу. Самое важное чувство – чувство мира. Вы будете получать невероятное удовольствие, когда научитесь контролировать прием пищи, когда для вас пища, прием ее, не будет превращаться в некое действо. Некое поглощение всего, что видимо и невидимо. А когда вы кротко, по-японски, красиво, элегантно проглотите что-то и удалитесь. Холодильник не должен быть постоянно неким цветком, вокруг которого вы, как пчела, не покидаете и вы кружите. Печь, холодильник – это должно быть то место, где вы меньше всего должны проводить свое время. Больше будьте на воздухе, занимайтесь спортом. А главное, начинайте переосмысливать свою жизнь в любом возрасте, в любое время года. Научитесь себя контролировать. Много людей достигают огромных высот в бизнесе, в жизни, но так и не научившись контролировать свои аппетиты. Это самое тяжелое. Это то, что находится внутри каждого. Это уже некая часть интимной жизни, которую мы ни с кем никогда не хотим обсуждать. Мы так любим поесть, так любим похвалиться, что мы съели, так любим ходить в магазин тратить порой уйму денег на всякие изыски, но нам так порой стыдно за свои животы, за свои спасательные круги, так называемые, за наши бока, которые свисают с брюки из юбок. Это срам настоящий, тот человек, который не может контролировать свой вес. И прием питания много чего не можешь контролировать это слабость это порог Это нужно наконец взять под полный контроль научитесь кушать желудком не верьте своим глазам не прислушивайтесь к разуму не ведитесь на запахи на всевозможные визуальные эффекты и изыски кулинарного искусства кушайте лишь для того чтобы выжить Старайтесь питаться минимально. Вы же не свиньи в конце концов, мы же люди. Поэтому кушайте лишь в исключительных случаях. Больше уделяя внимание положительным эмоциям, прогулкам, спорту и жизни вообще. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.